Всем здарова, с вами Играй Дрон. Это видео про то, кто самый лучший защитник Dreamliner Soycre 2021. Итак, друзья, в этой игре есть очень много разных футболистов. Большинство из них были в моей команде. В этом видео я выбрал лучших из лучших. Это, конечно, мое личное мнение оно может отличаться от вашего. Лучшим я считаю Коли Бали, Лэн и Челини, Жера Пике. Ван и Сергио Рамоса. А сейчас я расскажу, почему я так думаю, на примере простого анализа. Но ну, а в конце видео вы сможете сделать свои выводы и написать мне об этом в комментариях. Может я кого-то упустил, поправьте меня. Итак, друзья, вот моя команда. Давайте рассмотрим всю мою линию защиты. Прежде всего хочу выделить Рамоса и Пике. Эти два футболиста не нуждаются в особой рекламе. Как вы видите, у Рамоса все высокие показатели, кроме концентрации, удары и паса. У Пике страдает скорость, ускорение, концентрация и удар. Зато по выносливости и отбору у футболиста очень высокие показатели. А это я считаю главным для защитников. Следующий футболист Ван Дейк. У него вообще рейтинг 93. Это максимально среди защитников. Еще один из лучших защитников это Челини. Хочу отметить, что у них у обоих максимальная эффективность при отборе мяча. Также у них неплохая выносливость. Еще у меня в запасе из три очень эффективных защитников. Это Ля Порте. Очень сильный игрок в отборе. К тому же еще и выносливый. Хочу вам порекомендовать еще Ланглета и Курибали. Это тоже лучшие защитники. Друзья, еще одно, что я вам хотел рассказать. Все показанные мной защитники никогда не устают, я это правда. Потому что у них практически максимальная выносливость. Можете это проверить сами. Ну а на этом все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!